Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, и вы на канале Честный юрист. В этом видео расскажу, какие дела рассматриваются арбитражными судами. Осуществление правосудия по экономическим спорам, а также дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляется арбитражными судами. Как следует из статьи 2 Гражданского кодекса, предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на правильное систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В федеральных законах нет определения понятия экономической деятельности. Но закон не предусматривают содержание в нем всех определений. Суды квалифицируют экономическую деятельность по определению, содержащемуся в доктрине и общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. О а принятии и введении в действие общероссийского классификатора видов экономической деятельности. В данном классификаторе определено что экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы, оборудование, рабочая сила, энергия и так далее объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции или оказание услуг. Отсутствует в законодательстве понятие экономический спор, но трудности в толковании быть не должно, потому что его толкование содержится и в комментариях к Гражданскому кодексу, и постановление пленума Верховного Суда и Высшего арбитражного суда о некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам. Экономический спор ⁇ это спор возникающий в сфере общественного производства и реализации товаров, работ, услуг, то есть активная экономическая деятельность. Споры, возникающие <coughs> из правоотношения личного потребления, то есть пассивная экономическая деятельность, несмотря на свою экономическую природу, не признаются экономическими. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит перечень дел, возникающих из гражданских правоотношений, которые подвержены арбитражным судам. Статья 28 арбитражного процессуального кодекса указывает лишь на признаки этих правоотношений. В частности, это должны быть экономические споры, связанный с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Например, спор между двумя обществами с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по договору поставки. Или другой пример. Спор между индивидуальным предпринимателем, оспаривавшим кадастр стоимость своего магазина, и обществом с ограниченной ответственностью, оценщик которого изготавливал индивидуальному предпринимателю отчет об оценке рыночной стоимости его магазина, который был признан судом незаконным предпринимательской деятельностью, здесь является оказание услуг об оценке недвижимости, которые были выполнены в нарушении обязательных правил, что привело к некачественно оказанной услуге. Арбитражный суд может распад, рассматривать неэкономические споры, но не так же, как и экономические, должны иметь связь с предпринимательской деятельностью. Правоотношения должны возникать между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных арбитражным процессуальным кодексом, и других федеральных законах с участием других организаций и граждан. Например, после внесения арендной платы за земельный участок местная администрация, являющаяся арендодателем земельного участка, обращается в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью, в аренде которого земельный участок находится с требованием оплаты аренды. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений подведостное арбитражному суду, только в случае, если они отнесены к арбитражного суда Арбитражным процессальным кодексом и другими федеральными законами. Во всех остальных случаях дела данной категории подведомственны судам общей юрисдикции Арбитражным судам подведомственны экономические споры и другие дела, не только из гражданских правоотношений, но и из административных и иных публичных правоотношений. К экономическим спорам возникающих из административных и иных публичных правоотношений относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Если рассмотрение таких дел в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом отнесено компетенции суда по интеллектуальным правам, суд по интеллектуальным правам входит в систему арбитражных судов, и его статус приравнен к статусу окружного арбитражного суда. Кроме этого, к публичным правоотношениям относятся дела, вытекающие из конкурентного права, которое является отраслью публичного права об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и экономической деятельности, ненормативных правовых актов, решений действий и бездействий государственных органов и органов местного самоуправления должностных лиц, об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда, о взыскании с организаций и индивидуальных предпринимателей обязательных платежей и санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания, Перечень дел, предусмотренных статьей 29 Арбитражного процессуального кодекса, является открытым, поэтому арбитражные суды рассматривают и другие дела, возникающие из административных и иных правоотношений, если федеральными законами их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов, в частности, владение и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, недвижимым имуществом, как своим собственным. Факты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте. Факты принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предпринимательской деятельности юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с учредительными документами или паспорта. И других фактов порождающих юридические последствия. Кроме этого, арбитражными судами рассматриваются дела об оспаривании решений третейских судов, дела признания и приведении в исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, по спорам вытекающих из экономической деятельности. Дело, по которому предъявлено несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственные суду общей юрисдикции, а другие арбитражному суду подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции, если разделение этих требований невозможно. Если же разделение требований возможно, судья выносит определение о принятии требований подведомственных суду общей юрисдикции и об отказе в принятии требований подведомственных к арбитражному суду. Например, закрытое акционерное общество, инвестиционная компания «Энергокапитал», признанная банкротом в лице конкурсного управляющего, обратилась в районный суд к гражданину о взыскании задолженности по договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг. У гражданина имеются встречные требования к ЗАО инвестиционной компании ⁇ Энергокапитал ⁇ о возмещении перед ним задолженности в виде размещенных на счетах лица акций, стоимость которой составляет более 1 миллиона рублей. Суд первой инстанции, то есть районный суд, посчитал, что все участники гражданского правоспора спора являются лицами, участвующими в деле о банкротстве и имеют материальные правовые требования друг к другу и вынес определение о производства по делу в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского производства. Конкурсным управляющим на данное определение была подночастная жалоба в вышестоящий суд, который отменил определение районного суда. Гражданин предложил конкурсному управляющему взаимозачет, при том, что сумма требований у них друг к другу была примерно одинаковой. Но конкурсный управляющий отказался, потому что взыскать гражданина денежные средства за должности по договору брокерского обслуживания он может, а сформировать конкурсную массу организации банкрота для того, чтобы выплатить гражданину долг, скорее всего, не сможет. Гражданин понимает, что у него есть долг перед акционерным обществом, и он стоит в третьей очереди кредиторов, и шансы, что арбитражный управляющий сможет найти у банкрота достаточную сумму для удовлетворения кредиторов минимальные, Поэтому у гражданина есть единственный шанс не остаться должным более 1 миллиона рублей, при этом и так потеряв более миллиона рублей, это сделать взаимозачет в арбитраже. Но сделать так не получится, потому что требования арбитражного управляющего будут рассмотрены в суде общей юрисдикции, а требования гражданина о возмещении перед ним задолженности, в виде размещенных на счетах лица акций, будут рассмотрены в арбитражном суде в деле о банкротстве акционерного общества. Теперь вы знаете, какие дела рассматриваются арбитражными судами. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!